Приветствую вас! Вы на канале Welder Legend и с вами, как всегда, Алексей Петрухин. Сегодня в выпуске, точнее данный выпуск, будет посвящаться новичкам. Или кто только приобрел сварочный аппарат и не знает, чем заняться в гараже. Ну, где можно заработать. Поэтому сегодня покажу одну работу, на чем можно заработать, и расскажу подробно, как чего выполнять. Поэтому предлагаю вам занимать удобное положение. Начинаем! я думаю многие из вас догадались что сегодня будет выпуск про диски работать я начал с этим материалом да и с дисками наверное в далеком 2012 году на тот период я уже зарекомендовал себя как сварщик по нержавейке и решил попробовать себя в работе с новым материалом и я понял что я не знаю ни хрена про этот материал да и настройка аппарата для меня тогда была вообще просто космос. Что это, ну непонятно. Поэтому методом тыка приходилось как добывать, где-то чего-то там прочитаешь. Сейчас, конечно, интернет уже развит хорошо, и много-много материала можно отыскать. Но на тот период было не столько много людей, которые были готовы поделиться своей работой. Поэтому приходилось все методом тыка добывать. Сварил я. За этот период дисков этих достаточно, и что рассказать, но не про это речь. Вначале я сваривал все диски присадкой 53-56. Да, это неправильно, но я точно могу сказать, что за вот этот вот период, вот когда, да, сваривал я, возврата либо каких-то косяков по дискам не было. То есть они там не лопались по шву, не рядом со швом. Если лопалось, то где-то в другом месте. Только потом я понял, что есть диск, есть на нем маркировка, и под эту маркировку нужно подбирать свою присадку. Поэтому, когда начинаете сваривать, переверните диск, покрутите, есть маркировка, и отталкивайтесь от этой маркировки. Подбирайте присадку под этот диск. Самое главное, ребят, запомните, вы выполняете очень ответственную работу, потому что эта машина, машина может наполнена быть, много количеством людей и, не дай бог, ваш шов лопнет или что-то произойдет серьезное, ночью спать будет плохо, точно. Поэтому выполняйте данную работу ответственно и выполняйте все рекомендации, которые скажу я и которые вы найдете в интернете. Слушайте всех сварщиков, так вы сможете прогрессировать намного быстрее. Ну а я сейчас настраиваю сварочный аппарат и продолжаем. Включая сварочный аппарат. И начинаем настраивать. Меняться особо ничего не будет, если только ток и немного герцовки. Сейчас все расскажу. Так, начинаем. Бесконтактный поджиг, ХФ, поджиг. Дальше выбираю волну. Я в основном использую синусоидальную. Если алюминий потоньше, можно поставить треугольную. Если потолще, прогреть нужно, тогда квадратный или прямоугольно. Есть еще оптима, это когда у нас подзакруглены края на квадратный. Ну, заходим далеко Ладно, выбрали синусоидальную волну, дальше идет режим 2 такта, 4 такта. Я алюминий привык сваривать на двух тактах, потому что иногда идет перегрев, и ты на 4 такта просто не успеешь нажать два раза, и он провалит. Поэтому два такта. Предпродувка оставлю 0,5, нижний ток 30 ампер, время нарастания 0,3, здесь я поставлю 140 ампер, время спада 0,5, нижний ток тоже 30 ампер. И после продувка 4 секунды дальше идет баланс на этом аппарате как я не крутил но не могу под себя подобрать поэтому на нем я оставляю 0 но если у вас есть возможность настроить баланс настраивайте его от минус 25 до 32 в этом диапазоне дальше герцовка герцовка у меня будет от 70 до 100 в зависимости, что я захочу сделать нужно будет прогреть побольше поставлю 70 нужно будет подочистить побольше поставлю 100 ну и тепловлажение э, тепловлажение, естественно, будет поменьше ну и в принципе все вольфрам я буду использовать золотой 2.4 аргон подача 10 литров. Использовать буду газовую линзу, потому что там более ламинарный поток. Можно, конечно, использовать обычную, стандартный наконечник, то есть. Но я в последнее время года три уже пользуюсь газовой линзой. И это все. Теперь переходим к подготовке. В первую очередь я просверлю. Отверстие в диске Найду край трещины и немного отступлю в сторону Потому что трещина может находиться внутри металла И вы ее просто не заметите Когда заварите, отдадите диск И через неделю к вам приедут и скажут Ну какой вы хороший специалист, переварите пожалуйста за бесплатно А потом еще и диск поправьте Поэтому чуть-чуть отступили в сторону и просверлили Далее берем самый простой диск сколько, не знаю, там рублей 15-20 стоит, ну, может, наверное, уже дороже. Наша задача прорезать, сделать зазор. Я, бывает, еще использую вот такой диск, это алмазный, то есть я убираю весь абразив, который остается на кромках внутри. Могу даже именно иногда прорезать, если уж прям спешу сильно. Но лучше всего будет взять горелочку, прогреть место и трещина может еще проявиться то есть она вроде бы дошла до сюда, а она может уйти куда-то в сторону поэтому подогрели проявилась трещина и вы тогда уже точно найдете ее край отступили немного просверлили и проделали все вот эти вот действия прорезали сделали зазор после чего делаем фаску я использую лепестковый диск с одной стороны делаем фаску далее беру чудо-щетку она у меня только для работы с алюминием то есть я не, не работаю ни на черняги ни на нержавейке. ворс у нее из нержавейки то есть мы прострелись лепестковым диском и сверху щеткой можно приобрести вот такую вот чудо штуку и к ней приобрести вот такие вот насадки они бывают разные ворс у них тоже из нержавейки и это еще ускоряет работу также рекомендую приобрести бор фреза тоже помогает очень хорошо и все. Проделываем вот эти вот действия, и будет нам счастье в сварке. Я сейчас начинаю работать, но ну, а вы смотреть... Техника выполнения. В первую очередь я пройдусь корень. Моя задача, чтобы шов провалился как бы внутрь. Я разогрею сварочную ванну и только потом начну подавать присадку. Если я буду подавать ее много, у меня образуется валик и в облицовке смысла вообще не будет и проплавление тоже вряд ли получится. Поэтому Смотрим, чтобы у нас сплавлялись кромки и шов немного проваливался внутрь после чего переворачиваю диск и с внутренней части если там образовались у нас излишки металла то есть сопли чернота могла туда вылезти убираем это все с помощью бор -фрезы и щеткой и только потом свариваем второй корень то есть моя задача сварить корень с корня. после чего беру щетку Зачищаю все с двух сторон до цвета металла и только потом прохожусь облицовку. Здесь действуют все те же самые, только уже набираем высоту сварного шва с помощью присадки. То есть разогрели, получилась сварочная ванна. И в эту сварочную ванну подаем присадку. То есть какой, ритм, какой ритм вы себе зададите, с таким ритмом вы и подаете. На краю Будьте аккуратнее, так как металл будет очень разогретый и может просто все поплыть. Здесь лучше добивать точками, то есть останавливаемся и понемногу подаем присадку. Прошлись с наружной стороны, переворачиваем диск и проходимся с внутренней частью диска. После даем остыть диску, ставим лепестковый диск и зачищаем с внутренней стороны наш шов там не должно остаться ничего потому что резина должна прилегать к диску плотно и только потом зачищаем снаружней. если вы переживаете что диск точнее ваш шов лопнет можете оставить с наружной стороны усиление то есть при балансировке я думаю ребята все учтут если вы сами даже занимаетесь то есть поменьше грузиков повесить и это все. Ну и хочется поговорить про ошибки. В начале своей карьеры их допускают все новички, поэтому давайте начнем. Первое. Это неправильно подобранный сварочный ток. Его либо много, или мало. Если мы перегреваем, его, естественно, много, если не догреваем, металл не сплавляется, мало. Добавляйте, а также убавляйте по 10 ампер. Рано или поздно вы наткнетесь на свой сварочный ток и все запишите. И потом будете уже помнить, как настроить сварочный аппарат. Второе. Не старайтесь держать, как в интернете. да, Мы видим, в сварочке профессионалы уже держат очень близко вольфрам к сварочной ванне. Не держите так. Держите в районе 5 мм. Потом, когда у вас рука станет жесткая, вы сможете уже приблизить вольфрам к сварочной ванне. Поэтому следите вот за этим расстоянием и не приближайтесь близко к сварочной ванне, потому что алюминий набирает очень быстро высоту, и вы будете влетать часто. И третье – это подготовка металла. Как подготовите, так и будете сваривать. Вот эта вся чернота и прочее, прочее – это лезет из-за того, что вы плохо подготовили. Также может быть еще влага в алюминии, помним, да, что алюминий хорошо втягивает в себя все вот это дерьмо, там, масло, в воду, но это губка еще та, поэтому подогревайте и зачищайте. Ну, а если есть что добавить, пишите обязательно в комментариях, мне тоже интересно, да и всем интересно, развиваемся вместе. А если вы только начинаете, рано или поздно у вас все получится. Продолжаем. Чтобы выполнить данную работу, мне потребовались вот эти инструменты. Баллон с пропаном, болгарка, перометр, шарповерт, диски, вот она, борфреза, которую я зачищал. Перчатки, маска сварочная, очки, щетка. Вот такой у меня распиратор для работы с алюминием. Сюда нужны новые фильтры, под маску не залазят. Вот это сегодня я не пользовался, но она все равно должна быть. Иногда приходится. А, да, сварочный аппарат и баллон с редуктором. И это все и подводя итоги хочется сказать следующее диск вам могут принести не такой ушатанный как мне поэтому от некоторых этапов можно отказаться но зачистка все равно должна стоять на первом месте помним если лезет чернота поры значит не подогрели возможно и плохо зачистили остался абразив поэтому обращайте на это внимание если вам было полезно данное видео, лучшее, что вы можете сделать, это подписаться на канал. И на этом, наверное, все. С вами был Алексей Петрухин. До встречи в новых видео. Пока!